В этом году отмечаем 215 лет со дня основания университета, и Институт международных отношений проводит большой фестиваль, который называется Александр-фест, посвященный этому замечательному событию, и прежде всего императору Александру I, благодаря которому и состоялось открытие нашего университета, и в общем, благодаря которому мы с вами имеем отношение к этому замечательному совершенно учебному заведению в какой-то мере и Здесь сейчас тоже находимся. Кроме того, Александр Фест посвящен великим Александрам, которые имели отношение к Казани, Казанскому университету и внесли свой вклад, огромный, надо сказать, вклад в историю России, в культуру России и даже всего мира. Это Александр Пушкин, это Александр Грибоедов, Александр фон Губольд, Александр Македонский, потому что Македоноведение тоже началось в Казанском университете, хотя он, конечно, здесь и не бывал. И Александр Фукс, поскольку супруга ее был профессором Казанского университета, и именно в ее доме, кстати, бывали и Александр Пушкин, и Александр Гумбольд. И сегодня у нас очередная встреча, связанная с нашим Александром Фестом, с профессором Высшей школы экономики, известным писателем, ученым, телеведущим, журналистом и так далее, и так далее, Александром Николаевичем Архангельским. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно ли меня? И в последнем ряду слышно. Если будет не слышно, помашите, я усилю голос. В чем моя задача? Совершенно очевидно, что вы не являетесь профессиональными историками, тем более занимающимися эпохой Александра I, поэтому это будет разговор. Не научная лекция, а разговор и попытка осмыслить, что же стоит за тем опытом, историческим, который осуществил Александр I. Э, Примерно знаете, когда он жил? Отлично. Вы историки, филологи, кто вы? Смесь. -смесь. Отлично. Мы про литературу немножко поговорим, но про литературу больше на следующей лекции, а здесь про, про историю. Вторая оговорка очень важная. А, в чем принципиальное отличие самого а, академически подкованного писателя от самого ярко пишущего историка. Отличие одно. Историк ученый. Он не ведет нас куда-то за собой. Он исследует. И ему в общем, если он хороший ученый, должно быть совершенно все равно, к какому выводу он придет. Был такой великий лингвист Залезняк, недавно от нас ушедший, исследователь новгородских берестенных грамот. Ему, когда вручали премию имени Солженицына, его очень хвалили за то, что он доказал подлинность слова о полку Игореве. Он очень рассердился. Он сказал, я ничего не доказывал, я исследовал. Если бы в результате исследования я пришел к выводу, что это подделка, это был бы точно такой же научный результат. Писатель, даже если он занимается историей профессионально, всегда хочет что-то сказать. И вы должны это понимать. Лекция не столько академическая, сколько предложение, совместно подумать. Я, конечно, буду учитывать, что вы не обязаны помнить все, все, все факты, даты наизусть. Поэтому по, попробуем подняться на высоту птичьего полета и с нее почти схематично увидеть Александровскую эпоху и понять, в чем логика этой эпохи. Как, как, какие, что двигало царем его окружение. Так, что-то у меня не получается. Получилось, нет? Не щелкает. Что что Вниз. А, ну правильно, да. Вот. А, таким его запомнила а, история, но не таким он начинал свой исторический путь. А, сейчас мы посмотрим, каким он был. Вот таким он начинал свой исторический путь. И вообще это очень важно помнить, что все великие исторические деятели, писатели, политики... Свои главные свершения производили, когда им было примерно ну, чуть чуть постарше, чем он выглядит на этом портрете, а не теми старцами, к которым мы э, привыкли в, в школьных учебниках. И про писателей будет примерно то же самое. А, теперь, что за эпоха выпала на долю Александра Первого и как она на него повлияла? А, юность его пришлась на два ключевых политических события XVIII века. Это начало Великой Французской революции и это начало президентского правления в Соединенных Штатах Америки. Казалось бы, где Россия, где Соединенные Штаты, но для него и для политиков, больших политиков его поколения это ключевые связанные между собой события. Что такое Французская революция? Это попытка изменить привычный мир. Не просто поправить, например, сменить одного государя на другого государя. Не просто ввести какие-то новые институты, ну, допустим, приплюсовать к абсолютной монархии умеренные парламентские институции, а это попытка переменить политическое устройство мира в принципе. И это всегда связано с утопией, с представлением о том, каким должен быть мир в будущем, и с верой в то, что мир можно улучшить. С этого начинаются все революции, правда, некоторые из них заканчиваются нехорошо. Но начинаются все с этого прорыва. И вот два события. Во Франции начинается революция. Король вынужден созвать генеральные штаты, ну, называя нашим языком э, происходящее, такое, открывает кадровую крышечку, чтобы оттуда вылезло новое сословие, третье, и появилось на э, политической арене. И по, поначалу все идет хорошо. Э, одновременно первый э, американский президент Вступает в свои полномочия. И для Александра I его поколения это знак того, что перемены возможны. И перемены возможны там, где уже накопленный исторический опыт. И там, где никакого исторического опыта нет. Америка политическая пустыня, потому что у нее нет традиции политической. Она создается с нуля здесь и сейчас. А Европа, обремененная традициями, может быть и за их пределы. И переменить эти традиции. И все это поколение внимательнейшим образом следит за тем, что происходит, и очень рано начинает разочаровываться во французской революции, и очень рано начинает очаровываться в «Американской надежде». Потому что уже в 1791 году неудачное бегство короля, 1793 год – кровь, казнь Марии Антуанетты, дальше кровь нарастает, революция, которая обещала светлые перемены, проваливается в Жестокое месиво. А с Америкой все хорошо. Еще будут убивать американских президентов, но это будет в 19 веке. Для этого поколения все не очевидно. Французская революция, начавшись как обещание надежд, как обещание перемен, вдруг сначала проваливается в кровавую фазу, а затем из кровавой фазы потихоньку начинает двигаться к тому, к чему движется любая революция, к реставрации. Но совершенно иначе. Да? Наполеон в 1718-е брюмера генерала Бонапарта означает, что появился человек, который может революцию подмять под себя. Он может погасить кровавые эксцессы, он может развернуть энергию пробужденную энергию революционных масс в другом направлении, и это вождь, разворачивающий историю в обратном направлении. Смотрите, что получается. Революция обещала полные перемены, верно? А очень быстро, меньше, чем за, ну, за 10 лет э, с небольшим, развернулась в сторону возрождения монархии, потому что дальше путь, куда в 1802 году Наполеон станет пожизненным консулом, в 1804 императором французов, не императором Франции да и так далее. А революция привела к консерватизму. И мысль Александра начинает двигаться в простом направлении. Перемена все равно неизбежны, все это понимают. Все думают про то, что делать с этим устоявшимся миром. Екатерина Великая, его бабушка, по-своему Павел Первый, Александр, разумеется, молодой наследник. Все думают про то, что делать. И его мысль начинает разворачиваться в сторону утопии. Если революция во Франции привела к консерватизму в результате колоссальных потрясений, то монархия должна на это ответить обновляющимся пространством. Она должна продемонстрировать, что она может создать мир более либеральный, более свободный, более неожиданный, более непривычный, чем попыталась создать революция и не сумела. И в этом смысле американская мечта, как ни странно это звучит, для русского царя оказывается невероятно важной. Повторяю, еще будут потрясения. Но главное, что для... Теперь попробуем поставить себя... Давайте... Понимаешь, это очень трудно. Но попробуем себя поставить на место царя. Вот представьте себе, что вам предстоит царствование. С одной стороны, власть – дело хорошее, правда? Ты управляешь всем, все тебе подчиняются, твоя воля единолична. А с другой стороны, ты как вступил на этот трон, ты с него уже никогда не уйдешь. Потому что царь не президент. Царь остается до тех пор, пока жив и дальше. Если он не устраивает, то можно поступить так, как бабушка Александра I, Екатерина Великая поступила со своим мужем э, Петром III, или как потом Александр отчасти поступит со своим отцом Павлом I. Э, если государь не уходит вовремя, то ему помогают уйти насильственным способом. А президент пришел два, ну, тогда можно было и три э, срока, э, отруководил, и освободил место. Он получил власть, и он не зависит от этой власти. И это, конечно, мечта о таком правлении начинает преследовать Александра I. Он хочет получить власть, и он не хочет отвечать за эту власть до конца жизни. И это, конечно, фон, на, на, на котором все разворачивается. И он начинает обдумывать, как же ему дальше быть. Он еще наследник, он еще не э, царь. Он начинает обдумывать, как же ему быть, и одному из своих ближних друзей, который на какое-то время в начале его царствами станут его подвижником, подвиж... с подвижниками Кочубею пишет в 1796 году, то есть примерно за пять лет до воцарения, о мечте, что он... мой план состоит в том, чтобы по отречению от этого неприглядного поприща поселиться с женой на берегах Рейна, где я буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Хороший царь, да? который мечтает о том, как он поселится с женой на берегу Рейна, и никакой власти у него не будет, и ни за что отвечать он не будет. Эта мечта называется идиллия. Да? Идиллия – это уход из неправильного городского пространства в, в, на, на берег, либо на берега реки, либо в поле. И это мирная жизнь поселения – такая мечта. Но это мечта человека, которому предстоит руководить крупнейшей империей э, в мире. Э, извините, я не туда, не туда на, нажал. Движемся дальше. Что э, в это время думает Екатерина Великая, бабушка? Бабушка в данном случае э, важнее, чем мать, потому что Екатерина э, отобра, практически отобрала Александра сразу после его рождения у родителей, сама стала воспитывать. И воспитывать не потому, что она так уж хотела, чтобы внук был обласкан, э, согрет. Нет, она была политиком, она рассматривала этот мир как Мир, которым она должна управлять, поэтому даже внук это элемент управления. Внук это тоже политическая фигура, с которой можно и нужно работать. И при этом она так же как Александр, размышляла о, том, о природе царской власти, о природе пожизненной царской власти, о несменяемой царской власти. И о законности царской власти, потому что она же в итоге пришла незаконным путем, она не имела права занимать этот трон, но она заняла его и оказалась любимой, мифологизируемой, легендируемой русской государыней. Ей это удалось. Как сделать так, чтобы дети ее, были, внуки ее, были освобождены от необходимости поступать так, как она поступила по отношению к своему мужу, то есть не устранять друг друга, а передавать царство на законных основаниях. И она создает проект, задумывает проект удвоенной империи. Один внук, Александр, будет управлять в будущем Россией, а другой внук, Константин, будет управлять греческим царством, которое должно стать частью России. Это будет такое маленькое царство при большой империи. И два брата, Александра и Константин, и мы сразу начинаем догадываться, что назвали их не в честь э, Александра Невского, а в честь кого? Александра Македонского, и Константин, в честь Константина Великого, это имперские имена, даже имена, связанные с ее замыслом, она хочет строить их в свой государственный проект, и одновременно она до, до начала 90-х годов размышляет о возможности э, Конституции. Э, смутно, условно, но тем не менее размышляет. Они все понимают, что мир пришел в движение. По-прежнему править нельзя. Вот у нее мечта о сдвоенном царстве, у Александра мечта зависть к американскому президенту, который власть получает, делает свои правильные дела и отходит в сторону. Что же в итоге у нас с вами выходит? А выходит то, что Александр начинает воспитывать швейцарский гражданин Лагарб. И это тоже парадокс. Императрица с инстинктом власти понимающая, что империя – это не княжество. Сама выходец из крошечного княжества, получившая власть гигантской империи, приглашает для воспитания своего собственного внука, которого она отлучила от родителей, поместила в свою зону влияния, нанимает маленького швейцарского демократа. Не того, кто будет воспитывать в правильном монархическом духе, а того, кто будет воспитывать в духе демократическом и республиканском. Он участвовал прямо в швейцарской политике, он участвовал и в государственном перевороте, он пытал, пока воспитывал будущего императора, одновременно писал в Швейцарии письма, пытаясь руководить потенциальными восстаниями. Сейчас мы не будем уходить в эти подробности, но это, не, это парадокс. Да? Царя готовят не к тому, что он будет единовластным монархом, который сам принимает решение, ни с кем не советуюсь, а готовит к какой-то новой республиканской модели, и это накладывает на него, конечно, колоссальный отпечаток. Дальше он продолжает размышляться о том, как ему действовать, когда он придет к власти, и в следующем письме, адресованном любимому воспитателю Лагарпу, которого, придя к власти, Павел I погнал подальше из России, пишет в письме о том, что план уточняется, что он не будет отказываться от царского места, он примет правление, сделает, переме... проведет перемены, а потом только после этого уйдет. Но все равно уйдет туда, куда и хотел. На берега, в поля, на свободу. Никакой власти. Власть нужна для того, чтобы произвести перемены и отказаться от чего? От власти. И мы потихонечку движемся во времени, да? эти портреты сменяют друг друга, показывают, как меняется личность государя. Но тут встает на пути отец. Екатерина Великая собиралась, обдумывала как минимум, поставить молодого царя Александра Первого мимо своего сына Павла, которого она недолюбливала. И имела она на это право или нет? Вот как вы думаете? Юридически имела, потому что после того, как Петр Великий убил своего наследника Алексея, в России действовал закон о престоле назначения, а не престоле наследия. Понимаете разницу? Да? Назначать можно. Хочу назначу своего кучера. Ну, конечно, это грубо, это неправда, но, но в принципе, принцип такой. Вот кого назначат, тот и будет. А первое, что сделал Павел, ну, одно, один из первых политических актов, который совершил Павел I, придя к власти, какой, разумеется, закон о престоле наследия. То есть он узаконил впервые право преемства. Кто становится наследником, при каких обстоятельствах, потому что просто Екатерина технически не успела поставить Александра I во главе страны, и Павел, Павел тоже по-своему ищет ответы на ключевой вопрос эпохи. Что делать с революцией, как отозваться на вызов времени и не разрушить все, не попасть в ту кровавую пучину, в какую попала Франция, и не вернуться в консервативное прошлое путем бесконечных э, э, пертурбаций. Он ищет ответ в прошлом, такое средневековое рыцарство, идеал средневекового рыцарства. Его часто изображают идиотом, идиотом он не был безвольным человеком не был. Более того, он коротышкой не был. Если вы посмотрите на портреты Павла I и на изображение его в кино, он всегда ниже всех. Вообще-то говоря, в нем был 170 с лишним сантиметров, что для XVIII века очень прилично. Александр с его 180 почти 180 сантиметров был гигантом, там 177. Это он на две головы всегда был выше всех. Екатерина 158 сантиметров, вот для, для понимания есть какие, насчет. про Павла, он не был, конечно, идеальным человеком, он, характер был мерзкий, э, вздорный, но при этом идиотом, каким его изображают, не был, он тоже искал свой, своеобразный ответ, что мимо вызова революции не пройти, Екатерина ищет конституционные основания и хочет поставить Александра, а Константина в Грецию, Александр хочет пойти по примеру президента американского и обдумывает, как это совместить с царскими полномочиями. А Павел I хочет вернуть Россию к идеалу, средневековому идеалу, средневековому рыцаря И, конечно, он такой, недаром его называли иногда Дон Кихотом. И тут Александр понимает, что на пути к его мечте об уходе встает важное препятствие. И это препятствие его отец. Поскольку отец ревнует, Отец подозревает сына во всякого рода покушениях на власть, потихонечку начинает его отодвигать. А историю свои, своего рода Александр знает очень хорошо. Он знает, как в его роду в 18 веке расправлялись с ближайшими э, родственниками. Поэтому страх в нем нарастает. И на пути к уходу от власти он должен что взять власть. Вот парадокс. Чтобы уйти, надо получить. А чтобы получить, надо участвовать в заговоре. А чтобы участвовать в заговоре, надо хотя бы мысленно допускать возможность, что этот заговор кончится кровавой баней. Понимаете, да? То есть он дает, он не, не, не, не, не стоял во главе заговора цареубийства. но стоя во главе, или как минимум соглашаясь с возможностью переворота, он все равно допускал мысль, что кончится все нехорошо. И это французская гравюра 19 века, антирусская, разумеется, где изображается убийство Павла I и довольно жестокое надо сказать, убийство. Так, утопия власти, которую надо взять, чтобы от нее отречься, вдруг ведет Александра к ситуации, когда он должен взять власть, чтобы ее удерживать и взять ее самым жестоким из всех возможных способов. Тем же способом, каким бабушка пришла к своему управлению. И в формуле, которую он произнес на утро после переворота «при мне все будет, как при бабушке», она отдает еще одним подтекстом. И как при бабушке он пришел к власти. Как бабушка пришла к власти. И вот этот парадокс остается с ним навсегда, на всю жизнь. Поскольку он человек был чувствительный, не размышлять. Екатерина не очень раскаивалась, то есть вообще не раскаивалась в том, что она убила своего мужа. Она была такая холодная, вполне себе не сентиментальный. Этот человек сентиментальной эпохи, поэтому с одной стороны в властолюбие, с другой стороны нежелание отвечать за последствия власти, а с третьей стороны совершенные отца убийства образуют комплекс переживаний, которые руководят Александром на протяжении всей его э, жизни. Ой, я не на... опять не на И тут э, встает перед ним следующая проблема. Наполеон... В подминает под себя революционную энергию. И начинает этот самый разворот от прогрессизма к реакции. Но реакции, которые не похожи на прежние формы реакции, не таковы были реакционные режимы э, старых монархий. И это какая-то новая реакция, совершенно э, неожиданная. И рядом э, человек, которому не мог не завидовать Александр, это президент Джефферсон. Обратите внимание на дату, вступление Джефферсона в должность. 4 марта 801 года. Сравните с 11 марта 801 года, когда Александр в результате кровавого переворота приходит к власти. И, конечно, это психологическое сопоставление своей судьбы, судьбы традиционного монарха с судьбой президента нарастает в нем. И если мы сейчас а, опубликовано, читаем переписку Александра русского царя с американским президентом, то мы видим, он, спра... он обращается к нему, к нему как ученик к учителю. Он хочет пойти по этому пути. И вначале э, он надеется, что это возможно. А, и поэтому, если мы посмотрим на реформы первой половины Александровского царствования, в них вдруг поступает очень важный подтекст. Эти реформы так или иначе — ответ на наполеоновские действия и на э, американские решения. В них этот подтекст содержится. Ну, 1802 год, Наполеон пожизненный консул Александр I в этом же году задумывает польский проект, то есть проект воссоединения Польши, которую бабушка его разобрала на части и восстановление ну, в пределах Российской империи, но на особых э, правах 4 год, Наполеон становится императором в 4 году реформа образования в России, смотрите революция привела к Наполеону Наполеон разворачивает Францию в консервативную сторону в реставрацию Новую странную, неожиданную, непривычную реставрацию, Русская империя, сохраняя все атрибуты самодержавия, начинает действовать в европейском ключе, так как перестала действовать Франция. И это парадокс Александровской, один из главных парадоксов Александровской эпохи, который толкает его на всякого рода действия, на мистические озарения, он очень был любитель красивых жестов клятого угроба Фридрихов. С Пруссией, смотрите, прагматики в этом никакой. Вот царь, вообще-то говоря, должен быть с одной стороны романтичным, а с другой стороны очень прагматичным, потому что у него в руках гигантское государство. Что такое союз с Пруссией? Это Пруссия не 18 века, а XIX. Это не та Пруссия, которая претендовала на общенемецкое единство. А это Пруссия разрозненная, Пруссия, которая, конечно, имеет великих философов, но совершенно не имеет никакого ни политического, ни военного влияния. Более того, она не имеет права содержать свою собственную армию в этот момент. И тогда, ну, пора это чуть попозже, скажем про военные поселения, она придумает военное поселение. Клятва это очень красивая и абсолютно бессмысленная. Она ничего не даст России, она ничего не даст Александру, но у Александра другая логика. Он хочет создать утопию ограниченной власти, и он хочет победить кого? Главного своего конкурента на этом пути, Наполеон. Им движет иная логика, не прагматическая, им движет логика утопий. И дальше вы все знаете о первых ранних войнах с Наполеоном. Вы прекрасно знаете, чем кончилось примирением на реке Неман. И Петр Андреевич Вяземский записывает в записках Петра Андреевича, есть и байка, которую рассказывали тогда, шутка, которая, как русский царь мог встретиться с Антихристом, а, называли Наполеона Антихристом, а, так на реке же, чтобы покрестить. А, и дальше начинается движение. Но это, у этого есть оборотная сторона. А, в 708 году, когда заключается этот мирный договор, Александр В окружении Александра возвышаются две фигуры. И вот в нашем сознании, начиная со школьных учебников и кончая университетскими, эти две фигуры противоположны. Это полюса, и мы думаем, что они появились по очереди, что один сменил другого. На самом деле они появились одновременно, и обе эти фигуры были одинаково важны для реализации Александровской утопии. Как вы думаете, какие это фигуры? Кто это? Один... За отвечай, должен ответить за всеобщую ответственность перед государем, а другой за личную власть государя. Ну хорошо, пойдем дальше. Это кто, как вы думаете? На кого похож? Нет, это Спиранский. Опять же, это вот в каком возрасте свои ключевые реформы проводил Михаил Михайлович Спиранский. Не, не, не вот в этом, сейчас мы промотаем это, не вот в этом, как мы привыкли. Да? Это уже конец его карьеры. Тоже важные дела, возвращенные из всех ссылок, приближенные к Николаю, уже не к Александру. Он создает полный свод российских законов, гигантский прорыв. Но пик карьеры вот здесь, а не там. Вот таким он был, когда вступает в круг Александровского управления, И он, собственно говоря, и становится тем человеком, который по заданию Александра должен превратить самодержавную империю либеральную, свободную, показывающую пример всему миру, русскую Америку. Не, не реформа, я, поймите меня правильно, я не говорю, что он хотел вести президентское правление. Но он хотел провести, преобразовать монархию таким образом, чтобы она стала примером того, как отвечать на вызов революции без крови, без потрясений, без разрушений. Это мечта, это идеал. А, и... Что, что вот ключевые какие события? Смотрите, давайте вдумаемся в то, что по поручению Александра прорабатывал Михаил Михайлович Спиранский. Спиранский. В 1809 году Александр по настоянию Спиранского произносит речь э, на открытии финского сейма. И нам задним числом трудно себе понять, что это значит. Ну, ну выступил и выступил. Но ну, финский сейм и финский сейм. Но смотрите, империя монолитна по определению. Это гигантское бюрократическое государство, которое управляется из единого центра, по единым лекалам, не признает оттенков, она всегда империя, требует от всех одинаковость, она универсальна, иначе это не империя. В тот момент, когда Финляндия, вошедшая в состав России, получает э, свой семь, у которого нет парламент, у которого нет в основной России, делается первый шаг к неуниверсальной разнородной империи. Потом это, мы еще вернемся к этому мотиву, когда поговорим о Польше, но это очень важно понять. Империя вдруг демонстрирует, что она может управляться не универсально, не однотипно, что разным территориям она готова дать разные права и полномочия. Это, конечно, еще не федерализм, но это, конечно, опыт американского федерализма, учтенный в условиях самодержавной империи. Одновременно, в том же девятом году, Спиранский настаивает на принятии двух законов, которые разрушают прежнюю привычную систему возгонки кадров. Ну, принцип старшинства, принцип влияния, они действовали, в любой империи они действуют. Он предлагает заменить их личными дарованиями и знаниями. Указ о чинах гражданских и указ о придворных званиях. Опять, нам задним числом, ну, ну указ и указ, ну экзамен и экзамен, в чем проблема? Ну вот просто для понимания, конечно, это немножко такое смелое сопоставление, но всю его условность учитывая, можно провести. Декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Чаузан, который входит в совет общественный совет про, про, про программы «Лидеры России», на протяжении нескольких лет предлагает, чтобы лидеры России, те, кого на высшие посты готовят, сдавали экзамен не только по управлению, но и по культуре, по философии. Что ему отвечают? Да, но давайте с уровня заместителя министра освободим людей от этой необходимости. То есть до заместителя министра люди должны разбираться в вопросах, выходящих за рамки их полномочий, а после нет, потому что это, конечно, вызов бюрократической машине. Машина обижается, если вы меняете принцип. А это китайский экзамен, строго говоря. Конечно, он не, я не знаю, оглядывался ли он на Китай, но это конфуцианский принцип. Когда будет претендент на бюрократические должности, должен сдавать экзамены по стихосложению, по знанию книг, по всему кругозору, который у него есть, помимо функционального управленческого. И это, конечно, ссорит Спиранского совсем всем окружением. И Александра немножко ссорит, поскольку, конечно, напрямую не решаются высказать его претензии, высказывать Спиранскому, но повторяю. Видите, логика та же. Монархия в лице Александра способна продемонстрировать перемены и реформы, на которые не решается революция. Между Наполеоном и Джефферсоном мы выбираем Джефферсона. Пока, во всяком случае. Дальше. В январе 2010 года вот этот, Спиранский добивается того, что Александр открывает заседание Государственного совета. Опять же, ну Государственный совет и государственный совет. Ну что такого? Поймите, да? самодержавная империя, монарх, не ограниченный во власти ничем, созывает совещательный, законосовещательный орган, в котором членство зависит не от придворных званий и чинов, а от землевладений. Это вообще взрыв существующей модели. Без потрясения основ, без разрушения монархического устройства мира. Вводится иной тип бюрократического управления. Это, конечно, это, конечно, если хотите, бюрократическая революция. И смотрите, как даты заданы. 1 января он выступает на госсовете. 23 января он отказывает Наполеону в руке своей, своей сестры Анны Павловны. Где Анна Павловна и где госсовет? Ответ очень простой. Мы, на, мы продемонстрировали миру, что мы можем сделать то, чего не смогла сделать революция. И одновременно мы говорим Наполеону, дорогой, дорогой друг, брат монарший, мы будем с тобой воевать. Отказать в руке Анны Павловны, это значит вступить на путь неизбежной предстоящей войны. Дальше что? Дальше э, происходит очень интересная вещь. Значит, мы сказали, первый человек, которого Александр выдвинул для реализации своей утопии, это Михаил Михайлович Спирадский. А второго как зовут? Аракчеев. В схеме, к которой мы привыкли, нет, в логике понятно, но просто схема, к которой мы привыкли, вот сначала Сперанский, а когда не получилось, тогда Аракчеев. Поднимает он их одновременно. Ему нужен тот, кто будет охранять его личную власть, и тот, кто будет эту власть ослаблять. И этот баланс между Спиранским и Аракчеевым для него важен с самого начала. Как реагирует Аракчеев? Аракчеев немедленно подает в отставку. Почему? Потому что он понимает, что он стоит на страже противоположного принципа. Личная власть, личная преданность, личное служение – а, Рак, а бю, Спиранский противопоставляет этому бюрократическое правило, бюрократические институты, обезличенные формулы, одинаковые для всех, независимо от родовитости, приближенности. И, конечно, Ракчев в этот момент понимает, что он должен уйти, потому что если он останется, он станет частью бюрократической машины. А частью машины он становиться не собирается. И давайте прочитаем два фрагмента. Да, видите, как выглядел Ракчев? Совсем не похож на злодея, которого мы привыкли. На какого-то советского актера очень похож, фамилию которого я забываю. Он пишет письмо, довольно дерзкое, с точки, с точки зрения тогдашних правил, где объясняет, почему он больше не может оставаться военным министром, и завершает так, очень важная формула. «Не гневайтесь на человека, без полвека прожившего, но увольте из всего звания, как вам угодно». Вот что это значит? Вот это, где ударение смысловое на слове «вам»? Не правила должны приводить к тому, что я, Аракчеев, уйду со своего поста, а ваша личная неповторимая воля. Я уйду, но это должна быть ваша воля, а не правила, которые от вас не зависят. Я уйду в тот момент, когда вы подменяете личную преданность бюрократическими институтами. И это начинается конкуренция. А, вот, а это уже Аракчеев чуть попозже, но тоже красавец. Красавец. Теперь про военные поселения, наверное, мы подробно говорить не будем, потому что иначе мы э, просто не успеем. Но два слова. Про военные поселения знаете? Да. Значит, вот одна очень важная оговорка. Прежде чем стать теми военными поселениями, про которые вы знаете, замысел был иным. Как вот во всякой утопической структуре, замысел очень резко отличается от исполнения. Александр задумывал либеральную монархию, получил консервативную антиутопию. Так и здесь. Впервые военные поселения появляются как раз в Пруссии. Потому что Пруссии после всех поражений 18 века запрещено было держать армию. И Единственный способ, которым можно было удержать людей под ружьем, был выдать солдат за мирных жителей. И так возникают военные поселения, где как бы мирные жители, не, не, не, не солдаты, а мирные жители, одновременно маршируют и... Армия в большей или меньшей степени боеготовности пребывает. Это формально не армия, а в реальности армия. И придумал это генерал шарнгорст вполне себе такая дееспособная модель. России такая модель не нужна, потому что ее, кто может ей запретить держать армию. Но в какой момент идея военных поселений вдруг возникает и почему вдруг она появляется? Вот это вот часто мы не понимаем. Во военные поселения. Значит, к 1918 году, уже после Отечественной войны и после европейских походов, встает вопрос роковой, уже ясно совершенно, что рано или поздно придется освобождать крестьян. Не сегодня, не завтра и даже не в этом поколении, но, но придется. И как это сделать так, чтобы не разрушить? Это тот же, тот же самый вопрос. Как монархия может провести революционные изменения, не распадаясь на части и не уничтожая саму себя? Александр I вместе в 18 году проводит закрытый конкурс, назовем это так, на проекты освобождения крестьян. Разумеется, никому про это не рассказывая, разумеется, все остается в рамках дворца, но он проводится. И самый разумный проект представляет ему кто? Аракчеев. Аракчеев, совершенно справедливый, потому что он прагматик. Помимо того, что он лично предан, он абсолютно прагматик и считает очень хорошо. В чем его логика, если немножко его простить? После Отечественной войны и европейских походов дворянство разоряется. Оно закладывает земли и крестьян и часто не может выкупить. И им без конца продлевают сроки выкупа, новые займы, займы опять неоплатные и гигантский долг. Почему бы не выкупить государству эти долги вместе с землями, то есть погасить? Все равно деньги уже потрачены. И забрать под себя этих крестьян вместе с этими землями. Зачем? А вот тут очень важный ответ. Если вы освободите крестьян, не имея ни опыта, ни ремесла, ни земли, что они будут делать? Они либо будут грабить, либо потащатся в город в фабричные, и у вас появится обезземельный пролетариат. Мы, уже зная историю 20 века, знаем, чем кончаются эксперименты с обезземельным пролетариатом, не имеющим ремесленных, хороших, высоких навыков. Тогда этого не знали, но Ракчеев это просчитал. Они хотели забрать этих крестьян, чтобы за одно поколение из детей воспитать ремесленников и подготовить их к другой городской жизни, то есть жизни не разоренного пролетариата, а людей, способных действовать. Вполне себе прагматичный план. Вот зачем понадобились военные поселения, а не для того, чтобы держать армию. Но как, всякий, как всякое государство в государстве, Военные поселения превратились в свою собственную противоположность. И вот там начинаются те ужасы и безобразия, про которые мы все из учебников с вами э, знаем. А теперь вот очень важная штука. Что это такое? Что такое роторная машина? Для чего она? И почему вдруг я заговорил про нее в связи с правлением Александра I? Это печатная машина. У нее две бобины. Это, конечно, более поздний экземпляр, не сохранился 1799 года. Две бобины, они без конца вращают. Бумага и печатная форма, которая все время их шлепает. Да? Ну, нормальная типографская машина. Почему вдруг мы включили это сюда? Потому что это тоже революция. Тиражи растут. Это автоматизированное производство. Как только у вас растут тиражи, у вас появляется... Литература становится более сложной или более простой? Более простой. Если она становится более простой, когда тиражи растут, разумеется, она более простая. Если тиражи растут, и литература становится более простой, что побеждает? Книга или журнал? Журнал, журнал или газета? Текст или картинка? Понимаете, да? как только... Еще никто ничего не... Никто специально этого не закладывал ни в никакой проект. Хотели просто увеличить тиражи, удешевить производство, заработать деньги. Но в итоге это фактически революция. Тогда у вас на перв... тиражи растут, помимо этого, что еще происходит? Новый класс влиятельных людей появляется. Слово становится изолитарного занятия, занятием демократическим и почти массовым. Uh, и первые, кто с этим сталкивается в реальности, кто этим начинает управлять, это вот теперь это кто? Вот теперь мы, мы уже называли вот эту Николай Михайлович Карамзин. Опять же, Николай Михайлович Карамзин вот в этом возрасте написал свои э, главные литературные сочинения, не в старости, а в 26 лет. И он был вот таким, когда он писал письма русского путешественника «Бедную Лизу», «Остров Борнгольм», и он был дерзок и революционен в этот момент, потому что если мы забудем о том, что он классик и что это 18 век, мы на, на следующей лекции, если кто-то добредет, про это э, поговорим, э, он взрывает литературную ситуацию, он бросает вызов всей существующей традиции, но... На него тоже производит колоссальное впечатление революции. Он был в этот момент в Женеве. Женева не Швейцария, тогда это сейчас Женева Швейцария. Если бы вы сказали Женеву, что он Швейцарец, он бы очень удивился. Женева позже вошла в состав Швейцарии. И Юрий Михайлович Лопом, великий историк и литературовед, предполагает, что в письмах русского путешественника скрыты главы, посвященные его поездке в революционную Францию. Что он там был, видел своими глазами и из радикала превратился в консерватор. Это, это так бывает. Мы можем потом удивляться, что э, революционер Александр Иванович Герцен жестче отзывается о, французской, о, о Европейской революции 1947-1948 годов, чем, например, либерал Аненков. Но Анненков не видел этого кровавого месива. А революционер э, Герцен его видел. И, и, и он был бы еще готов, только ничем не кончилось. Кончилось-то ничем. Кровь пролили, а результата никакого. Поэтому здесь он в этот момент, в нем что-то щелкает. И если Александр Первый, русский царь, на французскую революцию и американский опыт нового мироустройства отвечает энтузиастически, энтузиазмом, то русский писатель Карамзин отвечает скепсисом. Он боится последствий. И влияние, да, и он умеет, и он, как мы сейчас сказали, вполне рыночный автор. Потому что журналы, которые он издает, пользуются большим успехом, тиражи растут. Для понимания, да, история государства российского, которое он начнет выпускать после, после Отечественной войны, входит тиражом 3000 экземпляров. Это мало? Много. тысяч Примерно 14 тысяч постоянных читателей на всю 40-миллионную Россию. Понимаете, да? Ну, будем, для, для, просто, для простоты счета э, берем 15, получаем, что если это 3000, э, каждый пятый из -по постоянных читателей не просто читает, а покупает историю государства российского. Если предположить, что у нас с вами 100 миллионов читателей, какой должен быть тираж, чтобы он был сопоставим в процентном отношении с тиражом Карамзина? Ну если 100, каждый пятый 20 миллионов. Понимаете, да? Книжка, чтобы быть сопоставимым по масштабу потрясений, которые она производит в стране, должна выйти тиражом 20 миллионов экземпляров. Это, это гигантское, гигантское влияние. И он политически мыслящий человек. И в момент воцарения Александра Первого он к нему уже обращается с таким поучительным текстом. И вы сейчас, я сейчас прочитаю, а вы подумайте, какой гораздо более известный текст вам это напоминает. И вот точно этот. Второй текст читали. Этот вряд ли, а второй читали. А, новоцарение Александра I. Есть род людей, царю опасный, их речи, как индийский мед. Улыбки милые прекрасны, по... а, мед, мед, извините. Улыбки милые и прекрасны, по виду их добрее нет. Они всегда хвалить готовы, всегда хвалы их тонкие, новые, им имя хитрые льстецы. Снаружи ангелом подобны, но в сердце ядовиты, злобны, и в кознях адских мудрецы. «Они отечества не знают, они не любят и царей, но быть любимцами желают, корысть их Бог, лишь служит ей, им доступ к трону заградится, твой слуг вовек не обольстится, коварный ложный их хвалой, ты будешь окружен друзьями, России лучшими сынами, отечество одно с тобой, Довольно патриотов верно, готовых жизнь ему отдать, друзей добра нелицемерных, могущих истину сказать, у нас пожарские сияли и долгорукие дерзали». Петру от сердца говорить, великий соглашался с ними, и звал их братьями своими, Монар, ты будешь нас любить. Чьи стихи абсолютно точно со школьных времен вам? А? Станции и друзья. И про долгоруких. Угу. И про беда в стране, где рапа льстеца одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит по ту тревочек долу. И про долгоруких, начало славных дней Петра, мрачили мятежи и казни и так далее. Вот эта мысль уже впервые высказана. Смотрите, что получается. Технологии, революции в технологиях порождают новый класс влиятельных людей. Влиятельных не через деньги, не через связи, не через родовитость, а через, вли... через свое собственное слово. Это слово насыщается весом, и этот вес, оказывается, требует того, чтобы он превратился в институт. А... Что ж такое, вроде? А, а, а, вот, опять же, вот мы к такому Карамзину привыкли, да? Угу. А был он таким, когда это все писал. А, и дальше начинается... Но опять, если писатель вдруг сознает, что он влия... влиятельен, он же должен объясниться с царем, и Карамзин первым пытается выстроить иные, новые отношения писателя и царя. Сейчас я просто напомню, все промотаем, потом вернемся к этим цитатам. Как, как бывало, князь Курбский, да? но князь Курбский беглый оппозиционер, называя вещи своими именами, он бросает царю вызов как политический, не как писатель, а как политик политику. То, что это блестяще написано, это другой разговор. Но он не как автор, не как тот, кто умеет плести слова тому, кто вершит дела. Это политик-политику. Дальше что у нас было? Какие были отношения? Грозный ему отвечает тоже как политик-политику, а не как писатель-писатель. Дальше проматываем окружение Семена Полуцкого и Сильвестра Медведева вмешательство в полит да Сильвестр Медведев писатель но если мы посмотрим за что несчастного не за слова а за прямое политическое действие. Протопоповаку слова слова но в общем религиозный лидер а не как писатель царю Радищев вот первое что-то похожее на словесное предъявление претензий, но, строго говоря, весь круг московских масонов вмешивался в династийные дела. Там была политическая мощная политическая составляющая. Державин, понятно, да, властителям и судьям, э, истину с улыбкой говорит. Но вообще-то говоря, державин первый министр юстиции, создававший министерство, первое министерство юстиции в России. И вообще собирался быть, не, не видел никакого противоречия между литературными занятиями и политическим действием. Первый, кто, первый, кто э, у нас как писатель начинает разговаривать с царем на равных, не как политик с политиком, а как писатель с политиком э, Николай э, Михайлович Карамзин, и это происходит тоже э, формирование этого института в Александровскую эпоху. И вот в одиннадцатом году, за год до Отечественной войны, в марте Николай Михайлович Карамзин по просьбе сестры Александра Павловича передает ему записку о древней, о древней новой России. Что это за документ? Документ странный, потому что, с одной стороны, это публицистическое сочинение. С другой стороны, это политический документ, потому что Александру Первому очень консервативно объясняется, что все его либеральные реформы никому не нужны, от них только вред, потому что надо учитывать особенности страны в которой ты правишь то есть человек эпохи революции ответивший на революцию скепсисом отвечает тому кто ответил энтузиазмом что все опасно осторожно замри ничего не трогай при этом там довольно странные вещи то есть много очень острого резкого русский писатель объясняет русскому царю что такое деньги это довольно забавное место, потому что Карамзин даже по, те, даже по нашим временам, в общем, про финансовую систему понимал неплохо. А уж по тем временам это было просто революционное понимание того, что, как, как, что такое цена денег. Александр Первый наивно исходил из предположения, что, так как ему объяснили, что деньги бумажные имеют меньшую цену, чем деньги э, металлические, чем деньги золотые. И пытался выстроить в результате разрыв курсов. Который, ну, понятно, финансовая система в России после континентальной блокады начинает гаснуть. Перед войной 2012 года все дела плохи. Рубль дешевеет, называемые именами. Да? Санкции работают, все как полагается. Карамзин объясняет читает русскому царю лекцию о том, как устроены деньги. Что цена денег определяется не тем, из чего они изготовлены. А, а трудовыми отношениями б труд, э, рыночным контекстом и, и поехали блестящее совершенно место но самое суть, нам важно другое впервые русский писатель говорит с русским царем как равный с равным не будучи при этом политиком а настаивая на своей особой роли вот роторная машина уже начала э, приводить к своим э, последствиям а, сейчас я это подмотаю чтобы не задерживаться. Про Пушкина. Понятно дело, что наследником этой модели отношений русского писателя и русского царя станет Пушкин. Но в другую эпоху. С Александром Пушкин как-то соприкасался мало. У него есть воображаемый разговор с Александром Первым, очень хороший, интересный, яркий документ. Но это воображаемый разговор, никакого реального разговора быть не могло. Поэтому для Пушкина следующий царь гораздо более актуален, Николай Первый. С ним сложные отношения, с ним попытка выстроить ту же модель, какую Карамзин выстроил с этим государем. Но и в то же время великое действие Александра Первого – это создание лицея. Сам Пушкин говорил, простимому неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. И это тоже одно из, одно из проявлений Александровского утопизма. Задумывалось все не для того, чтобы производить великих поэтов. Лицей создавался для того, чтобы производить политиков и бюрократов. Вот тех самых бюрократов, о которых закон девятого э, года, тех бюрократов, которые не по старшинству, не по связям, а по дарованиям, по, по полномочиям, по образованию, могут занять свои места и проводить реформу. Но поскольку лицей создавался в одиннадцатом году, а выпустили после Отечественной войны, когда планы переменились, Вдруг оказалось, что утопия выпускает людей для других каких-то целей, которых она не предполагала. Никакого политического действия это не оказывало. А, и важнейший эпизод, без которого невозможно понимание Александровской эпохи, тоже это связано с вызовами революции и ответами на них, это два великих а, полководца, очень по-разному великих, Барклай Бетоли и Михаил Ирилович Кутузов. А, если вы видите, глаз у него есть у Кутузова, в отличие от того, что написано «Глаз не вытек». У Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире» рассказано про вытекший глаз. Он был ранен, поэтому он носил повязку, чтобы свет... Как, как бы сейчас носили бы черные нормальные черные очки. В общем, был представляете, Кутузова в черных очках, фуражке, и это было бы скорее похоже на, на реальность. А, что, почему это важно и как это связано с революционной утопией? А, Барклай де Толли... В отли... да, Лев Николаевич Толстой написал роман который оказался сильнее, чем история. Мы все читаем «Войну и мир», это так гениально написано, что мы думаем, что так все и было. Лев Николаевич Толстой писал роман, на который начинается с того, чего не могло быть. У Анны Павловны Шерер фрейлины, салон. Какой салон у нее? Фрейлина незамужняя, да? у нее не может быть никакого салона. Более того, она должна жить в фрейлинском крыльце, коридоре дворца. И это лето. Летом все значит, разъехались. Офицеры, которые потом идут к женщинам. Откуда они этих женщин в городе взяли летом? Вольных я имею в виду женщин. Актрисы уехали на гастроли, содержанки уехали в имение к тем, кто их содержит. И дальше, зная Иполита не могли звать Иполитом. Ни одного случая перехода в католицизм в 2012 году мы не знаем. Ипо... Историки пеняют Льву Николаевичу Толстому каждый день с утра до вечера. И что? А ничего. Он написал сильнее, чем был. Но мы-то можем себя заставить и посмотреть, как оно было. Так вот, Барклай не был немцем, как, в отличие от того, что написано у Льва Николаевича Толстого. Он был шотландцем, обрусевшим с 17-го века, его род находится в России. Говорил по-русски почти без акцента, в отличие от лидера так называемой русской партии генералитета Бениксена, который по-русски не говорил вообще. Есть, лидер русской партии по-русски не говорил, а гонимый русской партии генералитета по-русски э, говорил. Второе, что очень важно, еще в 1807 году Барклай де Толи понял, какой будет неизбежно надвигающаяся вторая война с Наполеоном. Наполеон не проигрывает ни одного лобового сражения. Значит, какой выход единственно возможный? Уходить от лобового сражения, растягивать армию Наполеона. Но как вы будете ее растягивать, если вы заранее не приняли мужественное и страшное для политика политическое решение, что вы запустите врага вглубь своей территории? Понимаете, да? То есть это не, вы будете отступать не потому, что вы слабые, а потому что вы заранее поняли, что по-другому победить нельзя. И вас не будет никто понимать. Все будут против. В 1807 году он это продумал этот план. В 1810 он написал записку, уже будучи военным министром о защите западных рубежей России. И таким образом Россия оказалась готова к войне с гениальным полководцем. Чтобы Лев Николаевич Толстой не писал про Наполеона, он был полководцем, несомненно, гениальным. Дальше что произошло? Дальше произошло, Барклай э, фактич стал фактическим главнокомандующим фактическим э, и затягивал врага вглубь русской территории, и это вызвало грандиозное недовольство всех, и тогда он был заменен на Михаила Евреоновича Кутузова, который был гениальным дипломатом в большей степени, чем гениальным полководцем. Полководец в том смысле, что он не, организа не организатор боев, а он гениальный э, Игрок на политическом поле, который уводит врага и разрешает конфликты иными способами. Все его высшие достижения диплома, военно-дипломатические. И это было, конечно, тоже по-своему гениальное решение поставить дипломата, который умеет представить себя тем Кутузовым, которого мы видим у Льва Николаевича Толстого, то есть мудрым отцом солдат, защитником Отечества. Одно не сделал Александр. Первый, что мы, за что мы можем его предъявить претензию, он не защитил репутацию Барклая. Да, потом эта репутация была восстановлена, когда возле Казанского собора в Санкт-Петербурге стоит начало Барклай, а потом Кутузов, как говорил, писал Пушкин, вот зачинатель Барклай, а вот совершитель Кутузов. Но это потом. Это не при его политической э, жизни. Но, тем не менее, это момент, когда начинается преодоление утопии, понимание того, что надо считаться с реальностью. Не с тем, что ты хочешь от реальности, а то, что она хочет от тебя. Этот Бархлайк наблюдает за боями. Это бои. Теперь еще один важнейший эпизод, который не планировал Александр, когда пытался конкурировать с Наполеоном и идти по пути Джорджа Вашингтона. Россия XIX века – это православная империя. Правда? Все, все мы про это читали. Православие, самодержавие, народность – это, конечно, уже при Николае, а не при Александре будет формула. Но, тем не менее, вера большинства – православная религия. И вот в XII году, потерпев, получив сведения об оставлении Москвы, Александр I, православный государь православной империи, решил впервые в жизни почитать Библию и попросил принести ему ее по-русски. Ему сказали, что по-русски нет. Последний раз Библия церковно-славянская издавалась в 1759 году. А По-церковно-славянски он, разумеется, не читал, его никто церковно-славянскому не учил. У него была, нашлась французская Библия в переводе де Сасси 17 века, но он хотел по-русски. Вдруг он понял, что нет русского текста Библии, вообще не, не, не то, что Ветхого Завета, ладно. И Евангелия нет, и псалтири нет, и тогда начинается работа по созданию русского перевода. Како, а почему это так важно? Потому что, смотрите, вот если у вас есть перевод Священного Писания только на архаический, уже ушедший, непонятный для большинства язык, это для поэзии красиво, потому что державинский э, Пафос, и державинский стиль невозможен без слова. Державин был последним, представителем последнего поколения, которого учили церковно-славянскую. Пушкин уже не понимал ничего. Дальше у вас исчезает раз, возможность разговаривать о, о, о религиозных вещах, о религиозных переживаниях на живом, привычном вам языке. У вас есть язык для молитвы, и нет языка для обсуждения. Нет языка для живого литературного творчества. Вы не понимаете, как на этом языке разговаривать о важных вещах, поэтому это ключ к новой духовной жизни в России. Это начинается при Александре, и э, после войны создаются библейские общества, э, и возглавляет работы по переводу э, Библии на русский язык митрополит будущий митрополит Филарет э, дроздов который под последствия был канонизирован за это. Тоже александровская эпоха. А вот это пример не встречи. Кто это такой? Это прижизненный, единственный прижизненный портрет одного из самых э, известных русских святых, Серафим Саровского. Э, портрет прижизненный есть, но ни одного свидетельства, чтобы, чтобы хоть кто-нибудь из элит э, знал о его существовании при его жизни, у нас нет. Крестьяне знали, рабочие знали, купечество знало, в элитах не знал никто. Единственное упоминание прижизненное, которое мы можем найти, это в дневниках того же митрополита Филарета Дроздова одно упоминание на всю, на всю. Даже в церковной власти не знали, кто это такой. А это один из главных русских святых. Какая степень разрыва религиозной жизни и обыденности в это время. И это Александровская эпоха. Теперь про то, чем дело кончилось. Значит, задумывали мечту о самодержавии, которая станет институтом свободы. Задумывали мечту о монархии, которая осуществит то, с чем не справилась революция. Задумывали мечту о власти, которая даст освобождение от власти. Что получилось в итоге? В итоге не успели реализовать эту задачу, случилось после вой... а после войны начали новую утопию Священного Союза. Это утопия в христианизации политики. Это утопия вовлечения в религиозную жизнь тех институтов, которые с религией не связаны, в общем-то, никак. И дальше пропуск хода, потому что до 2018 года Александр надеется, что можно будет провести крестьянскую реформу, не проводя конституционные реформы. Но в 1918 году начинается череда новых революций. И уже не таких великих революций, как французская 1789 года, а череда национально-освободительных революций по всей Европе. И уже не до реформ. Когда вокруг все шатается, реформы проводить поздно. И что начинается? Начинается консервация. При этом уже в России порождено поколение, которое станет зародышем будущего декабристского движения. В 2021 году Александру впервые докладывают о доносе тайного агента Грибовского о политическом заговоре. Он уже знает, что заговор зреет и не предпринимает никаких действий, потому что Произносят знаменитую формулу, не, не мне подобает карать. Он своими обещаниями либеральной, монаршей, мирной революции, породил ожидания, которые были подкреплены Отечественной войной, и он же не дал им выхода этим э, новым чувствам. И, конечно, начинается метание. Э, в, 20, в том же 21 году в кругу Александра I появляется архимандрит Фотий которого Пушкин оболгал в эпиграмме всей грешной плотью Архимандриту Фотию», потому что он не про это был, не про грешную плоть. Он действительно был аскет, он действительно был. И Орлова-Чесменская ему помогала не из-за тайного романа, а просто из-за религиозного доверия на человека. Он был мутный, полубезумный, действительно. И... Но, что... Но чем он купил Александра I? Тем, что он... вот названием своего трактата. План разорения России и способ он и план вдруг уничтожить, тихо и счастливо. То есть не, все, все невероятно для позднего Александра Первого характерно. Первое, тихо и счастливо, без потрясений. Во-вторых, есть некий внешний центр принятия страшных решений, это всемирный заговор. Это впервые в русской политической системе появляется тема всемирного заговора. И это же легко объяснить, это не мы не справились с поставленной задачей. Это есть тайные враги, которые дергают за ниточки и за кулис управляют тем, как мы живем, и они виноваты, а не мы. Но это можно поправить тихо и счастливо. И вдруг, то есть быстро. И это, конечно, на Александра действует, и дальше начинается размышление, он возвращается к тем размышлениям, с которых начал. Помните, мы приводили цитаты из его писем? 1796-177 годов, где он размышляет, что он хочет с женой уединиться, жить на берегу Рейна или со счастливыми поселянами и уйти от этой чертовой политики, будь она неладна, как можно дальше. И начинается опять размышление о том, что можно ли освободиться от царского бремени. Ну, я просто подобрал цитаты, наверное, сейчас уже не будем зачитывать. Как, те случаи, когда он заговаривал о возможности ухода со своего царского места, уже во время правления. Это в двенадцатом году, в семнадцатом, в девятнадцатом и в двадцать четвертом накануне его смерти. Что в этих разговорах общего? Они возникают только тогда, когда возникает опасность. Вот 12 год, когда все рушится, он заговаривает о том, что неплохо было бы освободиться от царского времени. В семнадцатом, девятнадцатом году, когда уже понеслась революция в Европе, национально-освободительная, начинает раз разговор о том, что неплохо бы ему уйти. Он говорит, слово, использует слово абдикировать, то есть «уйти». А 24-й, все понятно, заговор революционеров. Не заговор всемирный, откуда-то оттуда, а здесь у тебя под носом, потому что ты не дал выхода политической энергии молодому, молодого поколения. Заговор созрел. Все, поименно знает ключевых участников, ничего не предпринимает. Опять заговаривает в 24-м году о возможности ухода. И на этом вот фоне возникает любимая всеми легенда о старце Федоре Кузнече. А, вот это э, смерть александра первого на, на, гравю, на гравюре изображена так изображают старца федора кузьмича вот место его могилы в, 19, в, в, в фотографии начала XX века это икона я сейчас расскажу два слова скажу про старца просто покажу как какую это местночтимого старца федора который в томске в, в, в томском монастыре э, мощи заново обретенные лежат эта икона написана а вот записка Ливади читал стол про старца Федора Кузьмича. Значит, для... мне нужно, чтобы понимать, как дальше действовать. Два слова от вас. Вы про старца Федора Кузьмича что-нибудь знаете? Поднимите руку, кто знает. Вы не обязаны, вы имеете право. Значит, тогда два слова. В 1936 году в Сибири, сначала, кстати, в Наурале, а потом в Сибири, объявляется некоторый человек, который называет себя Федором Кузьмичем. Да, в двадцать пятом году, 19 ноября, умирает Александр Первый. Слухи про его либо насильственную кончину, либо про его уход возникают сразу, но они и у нас даже есть запись этих слухов, но они не производят большого впечатления на общество, потому что это традиционные слухи про, про самозванцев. Таких слухов всегда, после, после смерти любого русского государя, было полно. Единственное, что эти слухи дали, это поэма Пушкина «Анджело», игровую, веселую, о том, как один царь ушел, спрятался, а когда другой князь его заменяет, значит, царь возвращается, и лучше плохое правление предыдущего, чем хорошее э, нового. Не верно. перечитайте Анжела. Такая веселая, игровая, модельная поэма. Никаких больше слухи, никаких плодов не дали. Несмотря на все потрясения, несмотря на декабрьское восстание, несмотря на то, что запутали историю с престола наследия, Николая Первого подставили как не пойми кого, ни за что, ни про что. Несмотря ни на что, никаких последствий эти слухи не имели. Это очень важно понимать. Дальше, в 1936 году, уже в царствовании Николая, между Уралом и Сибирью, объявляется человек, который называется Федором Кузьмичем, не говорит, откуда он, не предъявляет паспорта, явно, что из образованных, явно совершенно, что из столиц, ну, опять же, что значит явно? Явно для жителей Урала и Сибири. Они не могут гарантированно отличить жителей столицы от э, жителей других губерна. И э, его сначала э, приговаривают к ссылке. В общем, короче, он живет на заимке у э, купца Хромова, И э, вокруг него начинают клубиться слухи, что это на самом деле не старец Федор Кузьмич, духовной жизни старец, а Царь Александр I, который на самом деле не умер в 1925 году, обижал, а ушел из царского дома и стал странником. То есть отказался от власти. И вроде бы это красиво совпадает с легендой, с той версией, которую Александр сам себе намечтал, чтобы можно уйти, освободиться. История очень важна. До года, 1864 года, никакого старца Федора Кузьмича в высшем свете нет, про него никто не говорит, нет никаких свидетельств, что кто-то эту историю обсуждает. В 1864 году появляется, после того, как Хромов появился в Петербурге и начал рассказывать всем о старце Федоре Кузьмиче, возникает легенда о том, что все-таки действительно не умер, все-таки действительно старец, все-таки действительно бывший царь. Смотрите, проходит сколько лет? С 25 по 64. Это другая эпоха. Это другое самосознание. Это эпоха, когда уже монархический инстинкт у людей погас. Они не понимают, что технически могло быть, мог быть уход Александра I. Технически мог быть. Потому что никто фотографий не имел. Парадные портреты на человека не похожи. Понятно, что спрятаться можно. Технически повторяю, все возможно. Вопрос в другом. Возможно ли монархически? Царь не может уйти без отречения. Он может сбежать. И тогда это будет предательство по отношению к стране. И это разрушает всю легитимность всех последующих царей. Потому что они воцарились при живом, неотрекшемся, неизложенном государе. И это понимал Николай II, который запретил своему родственнику, великому князю Николаю Михайловичу, очень увлеченному версии об Александре I, ставшем старством Федором Кузьмичем, буквально, в смысле слова, запретил заниматься этой темой. Потому что он понимал, что произойдет, если вдруг, не дай бог, это окажется правдой. Ну а эта история зато, оказалась невероятно важной для того самого великого старца, Льва Николаевича Толстого, который написал посмертные записки Федора Кузьмича. И вот для Льва Николаевича вопрос решенный. Конечно, Александр I ушел, потому что я, Лев Николаевич, тоже хочу уйти. Но это вопрос, что может себе позволить русский писатель и уйти в Астапова? Того не может себе позволить русский царь. Э, не доказать, повторяю, технически эта история вполне возможна. Вопрос о том, кем был старец Федор Кузьмич, Важна, потому что он сам по себе является важной фигурой, и там можно строить разного рода гипотезы. Но ни одного доказательства того, что он и есть Александр I, у нас нет. Часто в литературе можно встретить что сообщение о том, что в начале 20-х годов вскрывали гробницу Александра I в Петропавловском соборе. И даже среди крупных историков есть любители этой версии, столь романтической, столь довольно опасной, но ни одного прямого свидетельства от людей, которые присутствовали при вскрытии этого гроба, нету. И старых рук есть. Вот я, мне мой знакомый, который был в этот момент в Петрофаловской крепости, рассказывал. Мне рассказывала там сотрудница архива, которая... Понятно, да? Ни одного человека, который был бы при вскрытии и видел, что гроб пуст, мы не знаем. Была надежда, что сейчас при идентификации останков царской семьи вскроют гробницу, возьмут генетический анализ. Не оправдалось, не вскрыли. Вскрывали другую гробницу. Короче, эта история важна сама по себе, но она характерна для Александра. Конечно, 48-летний, крепкий, в расцвете сил, государь уезжает в Таганрог накануне начинающейся внутренней революции и там умирает. И это такая же невероятная история, как то, что он не умер, а ушел. Но в истории выбирай наименьшее, набирай сюжет, где меньше вымысла. Да? Сразу видно, что для того, чтобы рассказать историю о внезапно умершем царе, нужно применить вымысла меньше, чем для того, чтобы рассказать историю о царе, который убежал. Пока у нас нет никаких других данных, с научной точки зрения мы должны придерживаться этой версии. А с литературной, литературной какой угодно. Итак, мы должны завершать и завершаем. Это Лев Николаевич Толстой, мечтавший об уходе. Это последний репинский портрет, уже, уже неприжизненный, непривычный, да, Толстой. И совершаем так. Александровская эпоха порождена реакцией на революцию. Два примера. Наполеоновский пример, человека, оседлавшего революцию и вернувшего его к монархии, и пример Вашингтона реализовавшего в те же годы, что и Александр I президентскую модель, оказывали на Александра невероятное воздействие. Два инстинкта, власти, жажды власти и ненависть к власти двигали им на протяжении всего пути. И мечта об уходе вернулась к нему в виде легенды о старце Федоре Кузьмиче, в которой вы вправе верить, но ни одного серьезного научного основания у нас нет. Все ли было понятно? Спасибо. Спасибо большое. И у нас есть возможность для вопросов. Так, где-то у нас здесь были микрофоны. Можно сюда. Есть ли вопросы аудитории? Вот у меня пока созрел первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот меня потрясла эта ситуация, когда Александр Первый одновременно возвышает Александра Спиранского. Насколько вообще показательно для российской власти ориентация либо на правила, на бюрократию, либо на личную преданность? И что для России с вашей точки зрения более ну, эффективно, я так условно спрошу? А, ну, в той мере, в какой Борис Николаевич Ельцин ощущался царем, mm -hmm. а, и, и заметьте, он не употреблял личных местоимений, считаю, что. Mm -hmm. да? Это да, такая цар, я помню. царская формула. А, у него был денщик э, Коржаков. Mm -hmm. Игравший роль Рокчеева, всевластного Ракчеева, и у него был либеральный премьер-министр ну не премьер-министр исполняющий обязанности Гайдар. Кончилось. И Чубайс, да, вот в принципе, вот у вас та же самая модель, которая продолжает работать и в 20 веке. Я вообще противник монархии. Я тоже. Поэтому я считаю, что вне издержек больше, чем плюсов. Символическая монархия, как в Англии, Игрушка дорогая, но хорошая. Но все остальное сдержит больше, чем. На эту модель неизбежно. Если вы хотите производить перемены, вам нужен тот, кто будет обеспечивать вашу личную безопасность в конфликте с неизбежным, в конфликте с обществом, и тот, кто будет проводить эти реформы. А два этих человека или два эти института будут ненавидеть друг друга. И общество будет наблюдать. И общество будет Интересно. наблюдать, а ты будешь разделять, разделять и властную. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Прошу. Здравствуйте, меня зовут Федор. К вопросу о теориях заговора. Вы уже упомянули, что Александр участвовал в перевороте против отца, но не возглавлял его. Я где-то в прессе натыкался на мнение, что там имел место интерес британской короны. Насколько это имеет право на существование мнения? Конфликт с Францией нарастал. Конфликт с Британией нарастал в эпоху Позднего Павла. Была ли заинтересована Англия? Конечно, была заинтересована. Рулила ли она этим переводом? Нет, не рулила. Спасибо. Еще вопросы? Угу, конечно. Николаевич, вы упомянули роман «Война и мир» Толстого, и мы знаем, как, какая реакция была Балконского на реформы. Это позиция самого Толстого? Лев Николаевич не писал историю. Лев Николаевич писал космогонию. В этой космогонии все связано со всем, и все подчиняется одному простому правилу. Мы попадаем э, в салон Анатолий Павлович который сравнивается с веретеном. Дальше мы видим у Балконского, старшего, токарный э, станочек. Да, Он тоже крутится э, и тоже им управляет. Дальше мы видим э, роящуюся массу, дальше мы видим шар, Сфера э, с Платоном Каратаевым, а дальше в, последних двух, в, в последней части, которую никто не читает, описывается, как шар космоса обымает собою всю Вселенную. Там от салона Анны Павловны Шерер, до устройства светил, все выстроено в одну метафору. И все делится четко. Там, где Сферос, это материя истории, управляющая сама собой. С, нельзя управлять этим колеблющимся шаром, нельзя управлять Каратаевым. И Кратаев ничем управлять нельзя управлять Кутузовом. И Кутузов ничем не управляет, как и капитан Тушин, как и, и, и так далее. Но те, кто думают, что они управляют, не управляют ничем. Анна Павловна Шерер думает, что она управляет салоном. Балконский старший думает, что он управляет станочком и семьей. Он хороший, он, он, он написан мощно. Но он... Исперанский для толстого то, такой же как балковский только бесчеловечный потому что он тоже думает что управляет миром и барклайда то ли не любит он за, именно за то что его барклай думает что управляет миром это никакого отношения к исторической правде не имеет но к модели толстого имеет нет, там 536 по моему про, э, персонажей каждому отведено место в системе он точно знает, почему это здесь, это здесь, это здесь. На вершине у него, над Кутузовым, у него Наташа Ростова, которая растворена в этом мире. А над Наташей сам Толстой, который всем управляет, но думает, что не управляет ничем. Поэтому нет, все, все там, все построено гениально. Спасибо, еще вопросы? Угу. Добрый день, я хотела бы по поводу записки о Древней и Новой Руси «Карамзина». Известно, что Карамзин хотел эту записку изъять потом из архива царя, потому что ну, он понял на определенном этапе, что им просто воспользовались. Так как Елена Павловна а в отношении с братом, ну, тот же самый Шильдер и Николай Михайлович, он достаточно много пишет, там были непростые отношения. А тогда мы можем говорить о том, что... Верна у вот Максима Пушкина, что властитель слабый и лукавый, лишивый щеголь, враг труда, над нами царствовал тогда. То есть он не может со своим окружением тогда работать, получается. Ну, во-первых, у любого царя, как у любого президента, должна быть оппозиция. В чем преимущество президентской власти? Оппозиция, если это нормальный президент, институциализирована легально. У царя оппозиция всегда нелегальна. Да? Можно, конечно, оппозиция его величества, но тогда все равно для этого надо иметь парламентскую э, смешанную форму правления. А у тебя, когда у тебя самодержавная власть, у тебя не может быть легальной оппозиции, нет института, который бы ее производит. Карамзин, сейчас мы же не прослеживали его движение, что тогда надо было бы спор из-за того, где печатать историю государства, российского испытания, которое Александр устроил для Карамзина после войны, когда он заставил его поклониться Аракчееву и только после этого принял с историей государства российского. И 18 год, когда Карамзин написал ужасающую записку Александру Первому про Польшу. Про то, что Польшу нельзя восстанавливать, что Польша должна быть уничтожена и так далее. И это... Так что, чем он там... где с ним воспользоваться, а чего чего он хотел, это взгляды его свои выразил. Что касается той цитаты из Пушкина, которую привели вы, там Лотман, вот я и в данном случае с ним согласен, Сомневался в том, что это речь от лица рассказчика, от лица автора, что, скорее всего, поскольку это десятая глава, которую мы не имеем, мы имеем реконструкцию, скорее всего, это цитата одной из... Милохаллический Якушкин, да, и так далее, читал свой... <кхи> что, скорее всего, это кто-то из декабристов говорит, что это плешивый щеголь враг труда, это не пушкинский стиль. То есть... Стиль Пушкинский, но это стиль скорее одного из его героев, чем его собственный. Я бы тут была второй. Спасибо. Спасибо. Может быть, какой-нибудь еще один последний вопрос? А вот там. Прошу? Нет. Потому что идет запись, и нужен микрофон. У меня вопрос о том, что после Александра Первого на престол должен был зайти его брат Константин. Но он практически вычеркнул себя из престола из престола наследия, так как он женился на католичке. И Александром Первым был составлен манифест о том, что на престол должен был зайти его младший брат, это Николай, Николай Первый. Но почему он не был опубликован? Он не просто не был опубликован, это еще ладно. Он и показан никому не был. Значит, что произошло? Константин Павлович, такой же, как Александр, только чуть более мрачный, сидел себе в своей Варшаве был доволен жизнью, потому что он очень любил охоту, он хотел, вот как раз он тоже хотел частной жизни, и, же, и там проблема не в том, что она католичка, а в том, что она э, была, была, они могли пройти двойной обряд двойного венчания, для, для государя делали исключение, она не была э, особой монархического рода, она не имела прав царских, понятно? Да? То есть это был марганатический брак, то есть брак, который не соответствовал, представлением о возможном браке будущего царя. И он настоял, долго настаивал, в двадцать первом году он написал письмо Марии Федоровне, матери и Александру Павловичу, где изложил окончательное свое решение. В 22-м году они согласились. В этот момент, вот теперь вдумайтесь, что, это, что эти люди делают. Они поручают написать митрополиту, будущему митрополиту, тогда Архимандриту Филарету, текст о смене Порядка престола-наследия, что вместо Константина престола-наследником объявляется Николай. Митрополит выразил эту мысль довольно смутно, специально так, чтобы все-таки был. Но выполнил поручение. Дальше это сложили и положили в Ковчежицу Спенского собора в Москве, в кремле Московском Кремле, не показав ни, Александ... ни Николаю, сказав только Николаю, да? ни, ни генерал-губернатору Санкт-Петербурга, ни элитам. Значит, дальше что происходит? Не, не зная о том, где этот документ, не видя его, в момент извещения о смерти Николай делает то, что обязан сделать, приносит присягу своему брату, старшему Константину. И дальше начинается цепочка. У вас Константину пишут, дорогой друг, приезжай в царство. Он отвечает, не буду. Хорошо, не будешь, но приедь, отрекись, не буду. Хорошо, напиши о том, что ты не принимаешь царствование не буду. Дальше начинается Сенатская площадь. И это, конечно, катастрофа. Не было бы никакой Сенатской площади, если бы это было выстроено хоть как-то по. Не опубликовано, просто показано элитам. Чтобы элиты были в курсе. А солдаты Ж... Константина, жена его Конституции, э не хотели вторую присягу. Такое бывает. Ну? Тогда чем бы завершился заговор? Да раз нет. А дальше вопрос, как бы Николай повел себя по отношению к, к ним, был ли он готов более гибко... Но это было, приняло бы в любом случае другие формы. Других вот не форма прямого выступления и солдатской поддержки бы не было. Просто потому, что солдаты не были бы смущены второй присягой. А? Ну, вот, но тогда в идеале, могу сказать, что было бы в идеале, я не знаю, как в реальности, но в идеале было бы по формуле Макса Вебера, как формируется современная политическая система. Сначала возникают закрытые клубы аристократии, выстраивающие оппозицию королю, ну или в данном случае само самодержцу. Из них потом, из этих клубов появляются, спустя несколько десятилетий, малые элитарные партийные структуры, партии для меньшинства. Потом из них произрастают массовые партии. По мере нарастания политической культуры массовые партии начинают влиять на общество и происходят благие политические перемены. Если этого не происходит, получается, как у нас, в зародыше будущую аристократическую партию, аристократический клуб задушили. В итоге у нас первая массовая партия народная воля, то есть террористы. Ну, так... Большое спасибо, Александр Николаевич, за вашу лекцию. И благодаря вам сегодня история была одновременно и человечной, и очень сложной. Спасибо. спасибо. большое. Ну, я надеюсь, что понятно было. Очень. Ура. Спасибо. спасибо.